Заходи под вечер чисто глянуть кинцо Крид? так крид это? Да нет это не крид! А, ребята это жесть! Просто! Терри, Дэри! Дэри! дэри. НО <связать> а, <связать> а, Я в щёке с Эй подруга не то времени объяснять! Живу как хочу, ничего не буду менять. Заходи под вечер чисто глянуть кинцо. Так подвинцо. лицо. Ну чё, малая, привет. <клево> Кто это зачитал? <клево> Ты узнала во мне или нет? Кто это? <клево> Правильно, красава. Ребята, <клево> вы знали, это был Скруджи. Руколицо, руколицо подруга нету времени объяснять живу как хочу ничего не буду менять заходи под вечер чисто глянуть кинцо как подвинцу винцо Рука, всем привет вы на канале видео бэйби молодец красава ты все угадала мы сегодня в этом видео начинаем делать музыкальный угадайку кто пришел в костюме деда мороза да, это будет интересно Ты еще практически ничего не знаешь А смотри, практически ничего не знаю Это я, ребята, придумал Короче, тема такая, я ее придумал Я буду тебе петь Треки, популярные треки Лучшие хиты Ты будешь их угадывать Я буду петь своим голосом Я не певец, ребята, я читаю только рэп Вы это знаете, мы с дочкой только рэперы Мы не певцы А ты будешь угадывать Если ты Угадаешь полностью все треки без одной ошибки. Дед Мороз подарит тебе. Даст тебе в нос. Правильно, ребята. Я Дед не Мороз. Дед Мороз. Да шутка чуть-чуть. Дед Мороз подарит тебе подарок. Я все равно не отгадаю, я лера. Если ты все отгадуешь ты получаешь 100 баксов. Ага. Какие вот я, я отвечаю. Я отвечаю. Отвечай, по... получаешь 100 баксов. Стоп... Нет, ты получаешь 100 баксов. Настоящих? Да. Они у меня в гривнах, ребята. Вот в гривнах будут, будут 100 долларов чисто в гривнах. Да, в гривнах. Если ты... А это сколько там? 2800 гривен. Если ты отгадываешь все треки, 100 долларов твои, говорю сразу. Если ты не отгадываешь, ребята, вы играете вместе с ней, не кто из вас это сделает впервые, получите вы. Ну что, ты, либо ребята? Я Вера, я, я, я не отгадаю. Звонит твой патефон. Это твой звонит патефон. Алло. Да, да, да, это Дед Мороз, алло, хорошо. Готовьте, готовьте, у нас съемка. Звонят уже поздравить их. Готово? Говори, готово или нет? Готово, готово. Окей, начинаем. Если ты сейчас хоть и на одной ошибешься песни, их всего 9 треков. Готово? Давай. Вот, хитовый трек, ты должна его знать. Хорошо, давай. Поехали, ребята. Поехали, ребята. Девочка, чупа-чупс, перегазировка чувств Я торчу на тебе, ведь я этого хочу И ты тоже Как знаю, же жарко мне, знаю. как же Деду Морозу жарко Ну, Дед Мороз пропел до тебя Давай, давай, давай, давай, давай, давай Ты же можешь Ну Девочка Чупа-чупс, перегазировка чувств. Ну, блин, может так называется, девочка поет чупс Нет, <связь> не. ну короче, ты угадала кто это или нет? Кто ну, это поет? ЛДЖ? Все, Сто правильно. Раз, это ЛДЖ. А, надо прийти... Уговорить, кто поет? Да. А, ты угадала, это ЛДЖ. Ты <связь> а как песня называется? Название песни. Песня? Я слова знаю, песню не помню. Ты не помнишь эту песню? <связь> Я слова песни знаю? Ребята, пишите, какой парень. Смотри, козил, <смех> я чувствую, <смех> да, да. Смотри! тебе это хочу. И ты тоже. тоже. тоже. Ну, вот мурашки, балкон, ну что? Ну а? что? Какой край? Все <смех> же мы видели. <смех> <смех> рваные джинсы. Ты любишь рваные джинсы. <смех> ты только что посмотрела и кли. А, я тебе не смотрела. Ну только что же играл кли. Ну все, рваные джинсы! Ну, ну певца я угадал, мы загадим. Главное, что ты угадала, окей. Да. Окей, дальше. Следующий трек. Сейчас дедушка Марва свои ножки прикроет, чтобы вы на них не смотрели. Так, следующий трек. Блин, ты что, готова? Давай. Вот. Поехали. Раз, два, три. Молчит экран, и я бы хотел вместе с ним Просто забрать тебя, себя и держать из всех сил На но новый день и я опять не выносим И ты уходишь, будто бы я тебя попросил И я вроде бы, как счастлив, но явно к тебе привязан. <тесказки> <тесказки> не касались. Кто, ребят? Может не стучешь, Ну? Не не ну давай, все, я понял, ты знаешь, кто? И пускай капает Капает, кто? Я... Неправильно Димуль так я, ручит, тебя, я с бабулом не расстанусь, бля. Молчит экраны, я бы хотел вместе с ним. Просто забрать себя себе и держать и секси. На но новый день и я опять не выносим. И ты уходишь, будто бы я тебя попросил. И я вроде как счастлив, но явно тебе привязан. С... Правильно. Ну не с правильно С ним, а там с ней. Ну я немножко, я же не знаю просто это сильно трек, понял? Я под тебя подстраивался, искал. Готово? Поехали, следующее. А губы, губы, губы, губы губы твои губы. Дай мне минуту, дабы выводы обдумать. Чё тут думать? Надо брать. Брать тебя, брать, брать тебя, брать. Ну, типа такого. не Не закрывай рот, Не нашёл. Эээ... Как Раса, она пишется вот так. Как правильно читается? прочитать? поет? Ну я говорю, пишется раса, а как она правильно читается? Раса? Ну да, как правильно читается? Блин, правильно. Ее ты че, вообще жмешь тут конкретно? Хорошо, смотрим, ребята. губа губа губа губа губа брат, губа брат, губа брат губа губа губа губа губа губа губа губа губа губа я сама себя в шоке. Тише, тише, ты все ближе, ближе. Люблю и ненавижу, я люблю и ненавижу. С тобой никого не слышу, никого не вижу. Перевернула, вернула. Давай! забыла всем. Тише, тише, ты все ближе, ближе. Люблю и ненавижу, я люблю и ненавижу С тобой никого не слышу, никого не вижу Ну, ребят. Егор Крив Не, стоп, подожди Думай Либо Тимоти, либо Егор Крив Думай Раз ты перевернул, Два перевернул. Егор Квиль. Точно Егор Крив Раз, да. два Последний шанс Да стоит. Да ну, блин! Он когда так делает, то и последний шанс создает... Да ну, блин! Ну, ребят, это нечестно! Он когда так говорит, то всегда... А -а -а -а -а -а, это можно... честно! Блин, ты, ты хочешь Деда Морозом блин, вообще разнести на всю капусту? Тише, тише, ты все ближе, ближе Люблю и ненавижу, я люблю и ненавижу С тобой никого не слышу, никого не вижу Три, четыре Человека исправит боль и могил А миром правят любовь и дебилы что свято верит в нее, прости, Всевышний, но я в ней умышленно. Кто? Мод. Твой мод! Мод тебе мод, блин! Да правильно, мод, блин! Офигеть! Эх, красава! Ты хорошо! Песни, брат. Хорошо! Смотрим! Человека исправит боли могилы, а миром правит любовь и дебилы! Что свято верит в нее Прости все вышли, но я вняю мышленно Предпоследний трек, блин, я тебя убью, блин, если ты отгадаешь, Лера. Да ты давай! Ты что угонишь, что долларов, блин? Ладно. Три, четыре, поехали! Я буду верить, что ты где-то ходишь. Буду самым родным, но это все сны. Я не буду себя мучить, ведь ты прости. Мне нужен новый аудиторий. Раз. Подожди, стой. Тимати. Два. Три. Тимати. Тимати? Сто процентов уверена? Считай да, ты трех. Подожди. Раз. Ты подожди, стой. Ты можешь его нормально спеть а не рэпом? Я тебе не могу. Спой его. Я буду верить, что ты где-то ходишь. Изменяюсь. Буду самым родным. Но я это не все не сны. Не я не буду себя не мучить, ты. ведь ты прости. Мне нужно... новый. Раз. И, стоп, а песни могут, могут повторяться или нет? Надо было за это. Нет, ты должна назвать, кто это поет. И все. Могут повторяться. Да или нет? Как песни могут повторяться? Э, в этой треке? Да. Нет. Значит, Тимати. Раз. Тимати. Два. Три. Тимати. Ребята! Стой, подождите. Нет! Лес! Нет! Как ты могла ошибиться? Я офигею, господи, ну, подожди, мои 100 подожди, долларов! Мои 100 баксов! Можешь помолчать? Хорошо, я молчу, мои 100 я долларов. Я не буду баксов ждала. Oh, Егор Крид! Это Крид это! Да нет, это не Крид! А, ребята, это жесть просто! Терри! Терри! А не Терри! этого певца. Ай-яй-яй. Буду погибать холостым. Ха-ха-ха-ха. Да, это песня какая а несколько поют. Кто? Я Фит. понимаю, там несколько поют, но ты не назвала тот, Фит. кто это пел. Я не знаю, кто какой кусок поет. Лев, это поет фидук. Вот. Да, это пел Федук. Это Федук, а, это правда. Ну Лер Ты могла. Все, ты я отгадалась ни разу. Нет, ты не отгадала. Ребят, давай будем да честными. Будем честно так! Ты Даже... на предпоследней песне сорвалась, ребят! Ты понимаешь, что надо ту песню целую поет, а не по куску? Я. В смысле по куску? Какая разница? Этот кусочек спел фидук. Ты должна назвать фидук. Она разбита, ты понимаешь? поет ее фидук, крит. Да, ты и пон... кто? Ты понимаешь, что там ты, ты понимаешь, что даже в песне непонятно, кто что поет? Понятно, голос Федука все знают. Я что, не могу испеть его голосом. А как я могу узнать твой голос? Но ты должна ты знать ты... треки по названию. Ну... Все, Лера, подожди. Ну, подожди, ну мы честно играем. Я так играем. не играю. Ну почему? Я так не играю. Нет. Я так не играю. Смотрим клип. Я смотрим. так не играю. Давай я... посмотрим клип. Не буду я смотреть. Давай. Раз, два. Ребята, смотрим клип, она обижается. Я буду верить, что ты где-то ходишь. Где ходишь Буду самым рапом, но это все сны Я не буду себя мучать, и ты прости Я просто пыгнул новый Ауди Давай, давай, три, четыре Окутала меня, кутала Ты будто мой сторт мариуанна Небо в алмазах, лето летала, Ты моя бейби дочь карнавала Кто поет? Не знаешь? Лера Раз Два Три! Лера! Да давай, ну ты должна как-то... Давай честно, мы честно играем. Что это за обиды? Таких обидов не должно быть. Ребята, скажите и объясните. Давай! Лера! Не больно. Ну то я тебя не трогаю. Говори, кто. Короче, реально пипец, блин. Осталась без подарка, теперь обижается. Мы раз. Возьми, переменяй эту песню. Потому что надо песню одного певца. Так нечестно. Так да какая поменяй. разница? Поменяй, пельмень, Поменяй. Какие пельмени? Как и я поменяй. ее поменяю? Это нечестно уже будет. Ну, друзья. Ну, все. Я тебе сделаю такую штуку, и ты с первой песни не отгадаешь. Я тебе обещаю. Хорошо, придешь ты в роли Снегурочки и будешь мне загадывать. Я согласен, я не обижаюсь. Ну, проиграл, то Но проиграл. Нет, я не из-за этого. Не отгадал, то не отгадал. Просто нечестно. Надо песню одного певца брать. Так а? этот куплет поет Федук. Все знают, какой куплет поет Федук. Все знают, какой ЛСП Егор Крид поет. Ребята, я, правильно Я не знала, я просто назвала Федука из-за того, Ребят, что... Ребята. Просто первый раз понял, что он есть в песне. Хорошо, друзья, давайте так. Окей, сейчас все зависит от а вас. А все напишут, что я не ну потому что ты не права, если ты считаешь, что так все напишут, значит это так и есть, значит так оно действительно есть, ребята, без жалости, серьезно, вот как вы считаете, вот по-честному, правильная была игра вот сейчас, засчитывать просто если она... Да не, не засчитывать, мне все равно, я просто говорю за печью, что надо было одного певца брать. Хорошо, ты считаешь так, пусть оценят наши судьи, mm -hmm. я жду от тебя песни. И потом посмотрим. Ребят, если вы хотите такое видео, пишите обязательно комментарии, чтобы Лера мне... Наверное, я буду потерпать. Да, я знаю мало треков, но я всегда... Лера, практически... песни отгадаешь. Не отгадаешь? Не Лера, я сейчас буду учить все треки. Каждый трек буду учить сейчас. Посмотрим. Я уже знаю, какую песню. Видать, что ты не отгадаешь. Так, так же, как и ты. Только хитовую. Хиты, только хиты. Да, Хорошо, да. я согласен. Поехали. Ну... А догадай да, тот трек, который я тебе последний. Блин, все? Да, правильно? <связывая> это правильно. <связывая> я надеюсь, вам понравилось это видео. Вы все-таки оцените, поставите нам палец вверх. Напишите свой комментарий. Права Лера или нет. Вручая ей 100$ долларов выигрывает она или не выигрывает просто песни одного певца на два хорошо, хорошо даже если одного певца хорошо если где-то я не прав но все равно ты не отгадал да я ж не спорю а ну то есть ты с этим согласна слава богу я думала а, уже все сейчас просто я говорю ты не поправила а, не поправила я еще и не поправила а вот она всегда по правилам дурила меня во всех частях угадайте она она все время поправила хорошо Хорошо, я жду у тебя подачи просто, хорошо. Ты года песня. 9-10 треков с тебя. Хорошо, ну если я отгадаю, Вера, ты просто будешь хорошо. в полном шоке. Хорошо. Все, ребята. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на два наших канала. Видео Baby Life у нас также есть канал. Также. Инстаграм. Ну что, до следующего видео, до следующего рэпа. Всем! Дед Мороз не врученые подарки. пока Да не угомонись. Ух ты, смотри какая, у меня и проигрывает. Э-э-э, всё, угомонись. Вон, больно, Дед Мороза бить нельзя. Он потом к детям не придет. ты ему сейчас погонишь. Не надо, чтобы он не приходить. приходил. Ты хочешь покорящё Деда Мороза? Да. Да? Да. Не гони, угомонись, блин. Фу, блин, да я всё снять, да угомонись, блин. Фу. ребята, блин, я весь мокрый, короче. Я тебе отвечаю, я тебе сейчас так бомбону этой подушкой просто будешь в Серьезно Ага, шо ссыкло, блин Шо ссы куха, блин Куда тапочками, а? Сейчас по жопе дам. Я весь мокрый, Лера Ты посмотри на меня, как обезьяна Все, ребята, раздевайся, потому что не могу Да угомонись Гомонись, я мой, куда ты блин? Камера везде Я жду тебя. Пожалуйста, хоть могу прям сейчас сделать. Видео? Конечно. Пожалуйста, Таня, сейчас этого уже не ну, хочу. Понятно, дело. Ага. Да что ты блин очкуешь, пипец! Играл вот проиграла. проиграла. Ты проиграла. Надо с этим ты дал соглашаться. Пойми. Не, просто реально честно, надо одного брать а не по строчке. Хорошо, я в следующий раз возьму одного. Но ну, ты было очень, кстати, на конфеты лучше пойдешь. У них, кстати, очень вкусный. И наш веб с Видишь, как я для тебя? Где шоколадки? Съела? Хочешь мне дать мою же шоколадку? Ладно, ладно. Все, все, все. Я тебе даю 200, слышишь?